Как? Ой, бля. Я вышел в прямой эфир, ебать. Ой, бля. Я вышел в прямой эфир, ебать. Только что. Как обычно, сразу топ эфиров, потому что я крутой, бля. Ебать его в рот. Мне <смех> в Здорово, блядь, козлы, бучи. Ненормальные пацаны. Сегодня, блядь, будет о чем поговорить важным, серьезным. К примеру. Начнем с того, что в понедельник только что Оксимирон выпустил видос. Инстаграм, что в понедельник в 19.00 в главклубе пройдет концерт, в котором будут участвовать, собственно, сам Оксимирон, Ной МС и Баста. К последним двум отношусь неоднозначно, но все равно большие молодцы. Они будут участвовать в поддержку Димы Хаски, про которого и ситуацию, с которым мы сейчас тоже поговорим. А а его задержали за три за каких-то там статьи бучих Ну, короче, мусора его щемит. не знаю зачем. Даже вообще просто... Да, возможно. Моя участь досталась ему. Вот. Поэтому я, я здесь вообще особое отношение имею непосредственно. Вот. И этот концерт сделан в его поддержку. Все средства пойдут ему в помощь там в этой борьбе и все такое. Вот. И я как бы советую очень прийти на этот концерт и поддержать всю эту ситуацию, потому что от этого и вправду зависит вообще будущее концертов всех ваших любимых рэперов и артистов, потому что со свободой слова прям резко стало все намного хуже. Может быть, какую-то часть в этом поимел мой релиз, не знаю. Вот, но, короче, начали жестко щемить. Всех, кого надо и не надо вообще, я еще ну как-то могу понять, за что там могут щемануть АСП, к примеру, но за что <laughs> щемить хаски, я не знаю, это какой-то пиздец, бред вообще, ну, типа какой-то каннибализм, хуизм и все такое. Там, где его даже нет, даже если, даже если он там был бы. Вот. И, короче... Подробнее теперь к вопросу, собственно, о самом Хаске. Да? Ситуация, на самом деле, не совсем однозначна, потому что я считаю, что именно здесь надо расценивать не так это все, что... Э что это именно вот двойной ужас, то, что типа вот щеманули и щеманули Хаски, а просто, что скорее щеманули, потому что, собственно, если говорить про самого Хаски, персонаж он очень неоднозначный в плане своей гражданской позиции. Насколько я знаю, он в свое время выступал в ДНР и... Говорил некоторые вещи насчет того, что он хотел пойти воевать в батальон Захару Прилепину. Но при этом я прекрасно понимаю, то, что как можно быть, к примеру, даже оппозиционером и хотеть воевать в ДНР за ДНР. Потому что, к примеру, какой-нибудь Лимонов, мы это недавно обсуждали, мог бы тоже, в принципе, пойти сейчас воевать в ДНР. И... Я прекрасно могу понять как-то позицию даже какого-нибудь оппозиционера, который пошел бы воевать в ДНР. Но здесь как раз-таки это называется карма файтсбэк. Я не знаю, что, чего сейчас, каких взглядов придерживается Дима, но если ты хочешь воевать за ДНР, то карма тебя настигнула. Как бы и ты получил свое от тех же, кого ты, к примеру, вдруг, может быть, поддерживал или поддерживаешь в какой-то мере, да, вот, но я надеюсь то, что он не хочет больше воевать в батальоне Захара Прилепина и стал намного умнее в этом плане, чем он был, когда говорил это все и когда там выступал, вот. Но в любом случае этот, этот инцидент вообще весь с этими статьями, с этим щемилом жестким этого артиста, это очень ужасно, и это отразится на всех и будет отражаться, и если бездействовать, то как бы все будет только развиваться, и никому не дадут выступать в этой стране, кроме тех, кто дружит с властями, собственно говоря, там, я не знаю, будет выступать Тимати, Егор Крид, и все, и больше никто для вас не будет выступать. Если вы как бы этого хотите, то продолжайте бездействовать, если не хотите, то помогайте, чем можете помочь, словом, делом, вот, и прочим. Терроризмом и революциями и прочей хуйней и здесь не поможешь. Митинги – это тоже абсолютно бесполезная хуйня, более или менее. Просто не замалчивайте, делайте общественный резонанс всех этих ситуаций. Если вы, если вы хотите, конечно, на концерты всех ваших артистов, Любимых, которые пытаются сохранять нейтралитет, я бы даже сказал, в отношении гражданской позиции, а не какую-то там жесткую позицию поддерживают, или еще что-то. Таким вообще, я думаю, тем более ничего не дадут хорошего делать в плане выступлений, концертов. Вот. Это первое, о чем хотелось бы поговорить. В любом случае, фри хаски. Вот. Мне нравятся некоторые его треки и. В конечном итоге я отделяю, конечно же, любые взгляды, гражданские, желания. И политические какие-то, от музыки. И даже в какой-то степени от самого человека, потому что не всегда человек плохой, если он говорит какую-то хуйню или хочет делать какую-то хуйню. Просто иногда он бывает заблудший. Ну вот, его просто надо направить или он сам себя направит. Ну вот. Потом, насчет чего еще хотелось бы сказать. Хотелось бы сказать, что основная часть работы над записью моего грядущего релиза, следующего, Slime, завершена. Теперь я нахожусь на стадии доработки э и на стадии сведения этого релиза. Скоро буду находиться на стадии снятия каких-то видео музыкальных. На самые пиздатые треки с релиза ну или не на самые пиздатые просто на те которые мне нравятся вот решать уже вам какие там самые пиздатые для вас будут какие нет вот что не буду писать еще если будет пизде чем то что я уже в релиз внес буду заменять одни треки другими пока не отдам доставку всем площадкам вот поэтому могу поздравить вас с скоро, ёпта вот что еще хотелось бы сказать а вот завтра следите примерно в это же время часов 8 за моим фан пабликом вконтакте фейс family там будет хуяный сюрприз для моих слушателей не скажу пусть следят вот Теперь расскажу об истории, которую я давно хотела рассказать, которая называется «Почему Аэрофлот -пидорасы – пидорасы?». Так вот, мне на самом деле похуй, если Аэрофлот будет на меня залупаться, как они это любят делать на тех, кто говорит про них правду. Но на самом деле я всегда считал Аэрофлот самой лучшей российской компанией и, к сожалению, это так и остается. Это как бы говорит просто об, об уровне наших авиакомпаний в очередной раз в целом, вот. Но, к примеру, S7 все же не дотягивает пока до Аэрофлота, а Аэрофлот тоже старает желать лучшего, сейчас расскажу почему. Всегда считал Аэрофлот самой заебальской компанией, стараясь летать вообще только Аэрофлотом по России и не только как бы удовлетворим вполне этой компанией, но бывает полный пиздец с этой компанией, что очень жестко настораживает, и что вообще в рот ебал такие движи. К примеру, летели мы недавно с Марьяной и ее матерью по делам на Сахалин, в Южно-Сахалинск. Рейс был Москва, Южно-Сахалинск. Дело было где-то 17 октября что-то такое вот и когда мы начали взлетать, при том что у меня и так есть какая-то такая, знаете, аэрофобия из-за моего невроза и прочего, как у многих людей, но на самом деле люди делятся на два типа, вернее, ну на три, есть люди, которые любят летать, почему-то я хуй знает, есть люди, которые Боятся летать, и люди, которые говорят, что не боятся, но все равно боятся летать. Ну типа там до момента, пока не тряханет самолет и прочая хуйня. Вот, и короче, когда мы начали взлетать, самолет резко, <laughs> самолет резко просто типа, блядь, начал считать и трястись, и все такое. И сверху просто с кондиционера на Марьяну полилась вода. Я такой, бля, ебаный в рот, походу нам конец, все, мы умираем, нахуй сейчас, разобьется самолет, развалится, и все такое. Ну да ладно, похуй, когда мы взлетели уже, в принципе, вода более или менее перестала течь, но ну, я сказал, стюардессе, типа, что это за хуйня, что это за пиздец, и она начала шутить ебучие шутки какие-то из разряда, что, бля, кондиционер по вам соскучился, Пришел вас, решил обнять, короче, какую-то хуйню, начала какой-то троллинг применять вообще И я просто охуел с того, насколько это непрофессионально тупо и насколько просто нереально уебаны Вот, ну и вообще, блядь, стюардессы были какие-то злые, блядь, люто ебнутые, не знаю у них были ебальники, как будто они съели килограмм какого-то, блядь, имбиря нахуй за, за один раз. Просто у них, и у них житуха была какая-то горькая, блядь. Они, например, я их позвал одну стюардессу, говорю, типа, то что, вот, принесите мне пиво, пожалуйста, вся хуйня. И она такая, типа, блядь, с таким ебалом, как будто она, не знаю, бабушка моя и переживает за то, что я блядь, пью пиво. Просто, короче, какая-то ебнутая хуйня. И мне вообще нихуя не понравился этот, этот полет, так скажем. И Уведомляю вас о том, что в этом случае Аэрофлот оказались пидорасами, и у них потек блядь, кондиционер. И да, это лучшая компания России. Поздравляю вас, мы живем в прекрасной стране, и я ее очень люблю. Вот, особо мне, в принципе, самому сказать нечего. Больше спрашивайте свою хуйню. Вы же любите хуйню всякую спрашивать. но я на самом деле не буду отвечать на полную хуйню из разряда там э, Как кому относишься, вот это вот все там. Или Вопрос, там. От вас. А скажите, пожалуйста, как вы решили прийти к какому образу? Это очень неординарно. Да и пиздец, неординарно, лысый пацан. Вусе восемьдесят девять. Восемьдесят девять это что-то старовато. Для моего этого, блядь. Ну какая разница, откуда, значит, может быть, и восемьдесят девятого, там, я не знаю, года рождения, у нее парень. К примеру. Так, ебать его в рот. И yeah, в Красноярск тоже привет. Пиздец, я одного чувака позвал на совместный созвон. И он, блядь. Пиздец, походу, красится нахуй. Ну, не знаю, <соединяя> ожидания уже долго идет. <соединяя> а, он еще и отклонил. Засал. <соединяя> не знаю, у никогда не было, мне интересно. <соединя> пиздец, говорит, гипноз какой-то. <соединя> да. да, чувак, говорит, пиздец, гипноз какой-то, молчит и палец. Вот, короче. Сейчас ты в вашем прямом эфире. Чего? О, заебись. Здорово, ты... мужик. Ч ⁇ Жизнь бывает такой. Как тебя зовут? Меня зовут Влад, я был на концерте в Нижнем. И у нас твоя фотка есть. Да. Огонь. Спасибо. Я думаю, еще в Нижнем Новгороде это офигеть. Что? На туре? Да, в связи. Иван, просто я в Как дела в Нижнем? Отлично. Очень ждал твой концерт после альбома, но буду ждать следующий. Ничего, он ничего, приедем. Я думаю, сейчас еще дал один, один, новому один-два релиза, и заценим. Сейчас еще запишу. Отдохну чуть-чуть зимой. По зиму и приеду, брони Просто ты бог, понимаешь, как бы. От души, от души. От Я души. в шоке. Просто вот я в шоке. Я такой сижу, типа, ну ладно, тыкну, может, не знаю, что-нибудь. Да, че, ты сразу первый попался. Я просто не хочу Там еще были девчонки, но я не хочу с девчонками, потому что они будут визжать. И... Или будут хуесосить меня, Ой, потому да что. Ладно. Я лучше. О, господи, блядь, Что у вас там происходит в Нижнем Новгороде? Нормально. Короче, у нас в Нижнем отменили дофига концертов. Прям очень много отменили концертов. Ну и... да, я, я слышал типа вот Просто только да, недавно Айспик. Теперь еще Бля, на концерт там очень строго там по документам прям спрашивают. Недавно кто-то приезжал и там много друзей не пустили якобы с 18 лет нужно. По-моему, даже монеточку отменили, да? Да. Много отменили. Айспик там капец какой-то. Не, я вообще люблю место, в котором мы живем, оно ну, реально очень оригинальное. Типа, наша страна да. Ну, Типа, я не знаю, отменить монеточку, хуй его знает. Это все, что Алу Пугачеву. Что, где можно доебаться до Аллы Пугачевой? Вот да, я не знаю, где можно да. доебаться до монеточки. Прям очень много. У нас не отменили, только Федука вроде бы, еще там кого-то. Ну, это странно, но, возможно, есть подозрения какие-то, почему его могли не отменить. Потому что выступал на каком-то благотворительном концерте, который спонсируется, типа, правительством нашим. И может поэтому его не отменили, не знаю. Ну, а может и не поэтому, хуй его знает. У них странный выбор еще, типа, они могут каких-нибудь лютых типов не отменить, но при этом отменить монеточку или, я не знаю, гречку, блять, там, доебаться да ничего что-нибудь такое. Ё ёбнутая хуйня. У мусоров вообще никакой логики нет. У меня в Нижнем Новгороде, кстати, по-моему, когда я там выступал, yeah. типа, пару... Пару раз я точно там понял, что у меня не было там проблемы. Это... <смех> это... Ну, вроде не было, хотя было дохуя проблем где в других местах, потому что в том году дохуя где щемили. Ну, тогда же нормально было, да. Сейчас, в этом году... Чё-то хуёвая связь. Да. Не, нормально. <смех> что то с интернетом не так верно. Давай, давай. Ну, ладно. Ответил на. Я в шоке. Давай, гони. Увидимся. Давай Увидимся. я жду твои новые работы да. и на следующем гейс. концерте, Геньк. Так, это не лето, весело, давайте дальше. твоя фанатка Моя? да она с тобой обнимается на атаке какого-то чувака выбрал здорово, здорово. взрослый взрослый мэн я не слышу что-то нихуя а теперь слышишь? Слышишь? Ты меня слышишь. слышишь, нет? Слышу. Я нихуя не слышу, я из Днепра. Да <свят> <свят> <свят> я слышу то, что ты. Бля. Прав... ну погоди, наушники Большин... Давай, давай. Сейчас, секунду. Может заработает, ебать. Все три на... Оп, машинка стоит. Вот, красиво. <свят> не, нихуя не слышно, человек, пиздец. Ну все, сори. О, Бля, не вовремя. No, <с exem breathe> Чувак из Днепра. К... Он только начал меня слышать и пришлось с ним это... Расстаться, Да. <с flavors> yeah. Ебать они хотят все со мной побазарить. Чуть знакомые? Ебать, что-то не... теперь я не хуя, о, теперь слышу. Видишь? <связать> о, да, ни хуя ты чел, крашеный, хе <связать> Тут, блять, знакомый, твой никнейм почему-то мне знакомый. Знакомый? А, ещё у тебя на аватарке это, Йемс. Йемс, на груди, a... это, это a... татуха? А? Это татуха на груди? Да, эйсап гэньк. Кул, cool. все правильно. Как у меня прям, как будто маркером, блядь. И. Все всегда говорят, маркером, что ли, нахуй насовал? Че, как тебе этот тестинг? Тестинг? Тестинг охуевший. На самом деле я все еще слушаю его на Крипите. Хоть он завял вот так вот, среди аудитория, Типа так вот прошелся. Никто не заметил его. Ну, блядь, мнения разделились, но как бы я вообще, в принципе, могу себя назвать тоже фэном Ace в какой-то степени, но мне релиз типа не особо самому пришел по душе. То есть есть какие-то прикольные темы, это в натуре тестинг, то есть чувак реально ну, да, тестил. Да-да-да. в какой-то момент просто подумал, писать. блядь. Чем мне делать, какой звук выбрать, и попробую потестить. Типа. Но на самом деле мне вот недавно вышел трек, где он засэмплил Tame Impala. И, ну, ты да, видел да, по-любому в да, клипе, да, все такое, бля, заебать, заебатьский трек, мне прям понравилось, вот эта хуйня, где он такой, типа такая хуйня, На самом деле, сейчас из моба ASAP начал очень круто делать. Ну, он так делает, оригинальный типа трэп, там, продакшн такой интересный, более-менее, все такое. Ну, конечно, этот, такой хороший трэп-трек со скепцией, с релизом. Да. Yeah, он, и блядь, с FK, твикс еще прикольный, там бит такой жесткий. Ну, начало охуевшее, начало охуевшее. Дисторта и типа, такой прям бит, блядь, е-башит. Да, Нормальная блядь. тематика. Вообще, но не знаю, с, с Айсэпла в карте, карте побеждает вообще Рок-стар нахуй. Согласен, согласен. Но мне в том году в том году ты -то больше понравился и чем в этом. Ну, там, конечно, да, магнули, деле там западные артисты, они все в последнее время как-то вот по наклонной идут вниз, они стреляют и потом спускаются. Типа, кто-то пытается удержать аудиторию, кто-то может это сделать, но большинство они просто типа скатываются в плане того, Да, они то, что... потому что, я не знаю, никто не типа, удивляется. Здесь есть, такая, здесь есть такая некая хуня, что э, некоторые из них просто... Они стреляют с чем-то одним, и они пытаются mm. только это и делать. А люди сейчас относятся к музыке жестко, как к фастфуду. И если ты не делаешь что-то yeah, прям да, гениальное, там, я не знаю, как делает Кендрик, к примеру, какой-нибудь, да, там, или реально, там, Тейм Импала, Франк Оушен, то людям, типа, в конечном итоге станет похуй, если ты делаешь одно и то же. И когда, например, плейбой-карте, хотя, на самом деле, я бы не сказал, что на него кому-то похуй, да, там, он собирает какие-то залы, там, у него, в принципе, все нормально, все заебись, там, встречается с какой-то, там, бабой известной, да, uh -huh, и все такое. Uh -huh. Но просто э, Пьер, Пьер ему сделал Магнолию, и он хуякс и делает через год э, микстейпа просто битов от Пьера. Одни, все биты от Пьера, и причем это звучало так, как будто это вообще не самые лучшие биты от Пьера. То есть, если я сейчас зайду на YouTube, да, да, да. я смогу найти там битов лучшие, ну, которые будут звучать более пиздато, более как-то прикольно, чем вот эти биты, которые он взял в основном. И как бы, когда он до этого выпускал, ну он же редко дропается, выпускал, к примеру, тот микстейп, uh -huh. это была прям какая-то пиздатая инновация и все такое. И я, например, лично ждал в этом году, что это тоже ну, должно быть что-то такое, типа там будет как минимум своя магнолия какая-то или что-нибудь такое. А в итоге он просто получил на такие средние YouTube-type биты Пьер Барне какой-то, блядь, релиз. И я такой, типа, ну, блядь, ну, ну, да, ну, да, ну, да, ну типа да. норм, норм. Просто оно... помахнулся. Да, норм, но нет такого, что прям типа разъебывают. На самом деле, я не знаю, многие фанаты Ace они жестко очень хейтят типа Astro World, но я вот пиздец, что? да, что Astro World нет, он явно зарвал этот год. Это вообще... Ну, типа, это... Мне, мне вот, на лично мое мнение, это лучший релиз года вообще... Да, да жанров, да, безусловно. То есть он просто, чувак, от начала и до конца он просто, блядь, разъебывает. Каждый бит, каждый фит, каждая хуйня, все вот прям в тему. То есть Дрейк, например, да, это просто, ну, выпустил какую-то попсовую хуйню ради стриминга исключительно. Здесь, конечно, тоже ради стриминга много чего было сделано, потому что Трэвис, безусловно, с коммерцией заебись дружит. Но я охуел, типа, просто с того, насколько это все из музыкальной точки зрения сделано заебись и не заезжено, как, например, у Дрейка. И это круто со всех сторон. И я такой думаю, просто ебануться. А тот же самый Дрейк, к примеру, на сика мод залетел, он просто его испортил. Ну, типа там вот этого, блядь, тайки, которые. Ну, у меня, тейки не особо заходят, биты. То есть, ну, это какая-то типа такая. Ну, но типа сика мод без дрейка, я бы не знаю, что там было на самом деле просто. Ну, не знаю, блядь. Мне кажется, самый Дрейк сейчас тоже на фиты залетает. Очень круто. Очень круто сейчас залетает на фиты у всех. Типа, ну, тот блядь, же и с да, Монтаной, no ноу-стайлис. Например... С какой ты сказал? No а, ну да. как Френч Монтана, ноу-стайлис. ну да. Там Френч Монтана байтит Трейса жестко. всего он наберет на хайно таким своим этим ноу-стайлис. И это ржачно. И думаю, блядь, это что, Трейс Котт? Или что это такое? Что ты рассказываешь? Типа, да, ржачно. Неожиданно от него было. Блядь, вот у тебя, у тебя никнейм знакомый, по-моему, блядь, где-то мы с тобой списывались, хуй знает, не помню. Может быть. Может ты Очень фоткал, ты, ты, может кто-то, блядь, не, не тебе Роки ставил лайк, блядь. Мне, мне, мне, да. Во, во, я, я помню, я видел чела, который типа фэн АСАП, и, и ты типа а, вот только фоткал, да, да, да, что да. что-то такое, да? Да, мы с тобой тогда испугались. Ну, я, спустим, я понял, все, да, я думаю, типа делим мне... твой никнейм. Ладно, давай, okay. короче, мэн, всего тебе процветание. <свят> давай, пизд. Нет того же, давай. От души. Я прикольно общаться с людьми, на самом деле в этой хуйне оказывается. Ладно, отвечать на ваши вопросы из разряда «Как тебе, Гонфлад?» и «Биг Бэби Тейп?» «Взял твою бу, я ебу». Я не буду, но скажу, что нормально. Все, короче, молодцы, все ребята, работайте, делайте музыку, будьте пиздатыми, не давайте себя ебать, наебывать, будьте людьми, не давайте щемить себя, ограничивать вашу свободу слова и свободу действий. Боритесь за свою жизнь и Свою свободу, нахуй. Гэнкшит. Да. <глав 'я> Давайте, чуваки, всем удачи. <глав 'я>